Не, не сможет один человек изменить другого, пока тот не захочет этого. Субъектно-объектные отношения. Либо человек меняет общество, либо общество меняет человека. все Чуть-чуть а, а, немножечко уйти в психологию, и тогда становится ну, это, это понимание шире. Хочешь – изменишься. Не хочешь – ну ничто не изменит, блядь. Поведолимая сила и неподвижное препятствие. Такая жизнь.